Всем привет! В этом видео я расскажу, как SolidWorks сделать сборку карданного вала. Модель я скачал с интернета. На первый взгляд она нормальная. Но после того, как я увидел дерево построения, здесь все сопряжения с ошибками. То есть компоненты таким вот образом легко перемещаются в пространстве сборки. Теперь я покажу, как сделать сопряжение таким образом, чтобы эта модель работала. Ну, для начала я удалю все сопряжения и сделаю новые. Некоторые сопряжения здесь нормально работают. В основном ошибки возникли вот в самом этом механизме. Ну, здесь, допустим, 140 мм. Так. Теперь далее сопрягаем две цилиндрические поверхности. Блокировать не надо Данные валы у нас должны свободно вращаться. Так, смотрим. Да, валы. вал вращается. Затем сопрягаем эти две цилиндрические поверхности. Члкуем ОК. Также блокировать не нужно. Сопрягаем эти две цилиндрические поверхности. Сопрягаем эти поверхности. Так. Здесь делаем то же самое. Так, щелкаем ОК. Сохраняем нашу сборку. Смотрим дерево построения. Да, ошибок и предупреждений у нас нету, Но есть некоторые незафиксированные, неопределенные компоненты. Попробуем повращать. Да, что-то тут совсем не то. Теперь нам нужно определить фурнитуру, то есть крепеж. Здесь окей. Okay. Здесь выберем дополнительное сопряжение ширина. Выберем две крайние плоскости на одной детали и две плоскости на другой детали. Ок. И то же самое сделаем здесь. Выберем две крайние плоскости на сопряжении ширина. На одной детали и также две крайние плоскости на другой детали. Щелкаем ОК. Okay. Так, и еще необходимо добавить одно сопряжение ширины. Также делаем здесь. После чего добавляем еще одно сопряжение. Ширина уже с другой стороны. Щелкнем окей. Так, попробуем прокрутить один из валов и посмотрим, что получится. Да, вращается. Все отлично. Только у нас вот вылез один винтик. Посмотрим, как он. Так, здесь вот мы удалим это сопряжение и добавим сюда. Щелкаем ОК. Так, здесь теперь поставим атрибут ⁇ Зафиксировать вращение ⁇ чтобы у нас не вращался. И то же самое сделаем с этой сборкой. Здесь поставим атрибут а, ⁇ Заблокировать вращение ⁇ и посмотрим, как работает наша сборка. Да. Все вращается. Все замечательно. Посмотрим на дерево построения. Здесь у нас э, площадка основания. Она зафиксирована. Буква F нам на этом об этом напоминает. Дальше нам говорят, что э, эта прокладка, наверное, она э, недоопределена. Поэтому мы здесь поставим Атрибут заблокировать вращение. Так, отлично. Дальше смотрим. Вторая прокладка. Она также недоопределена. Об этом нам говорит минус. Перед названием детали. Здесь ставим заблокировать вращение. Ну, Средняя часть карданного вала она у нас так и будет свободный с минусом. Дальше смотрим. Эта подсборка. Ну, Наверное она тоже будет свободной. Эта подсборка тоже будет свободной. Сам вал. Один из валов тоже будет свободным. Да, вот здесь вот можно поставить. Трибут заблокировать вращение. Да, стоит. Странно, почему здесь минус, не могу понять. Ну ладно. Дальше смотрим. И то же самое на другой стороне. А, ну понятно, потому что он относится к узлу сборки, который тоже недоопределен, который тоже с минусом. Все ясно. Ну и остальные э, так, детали у нас определены и не определены, не до конца определены только компоненты тулбокса. Здесь мы выбираем этот винтик. И здесь на концентрическом сопряжении ставим заблокировать вращение. Дальше. Здесь тоже ставим заблокировать вращение. Потом ставим этот атрибут здесь. И на последнем винтике тоже ставим заблокировать вращение. Ну вот вроде все сопряжения сделаны, все без предупреждений и ошибок, и смотрим наш вал замечательно вращается. Ну последнее, настало осталось это проверить интерференцию, щелкаем вычислить. И да, здесь очень много интерференции. В принципе, мы можем нее избавиться. Довольно-таки, да. Это очень опасное явление, особенно в таких вот э, механических изделиях, которые сделаны из металла. Так что при проектировании подобных изделий будьте осторожны. Сейчас мы попробуем ее убрать. ну Итак, первая интерференция это пересечение вала с вот этой вот втулкой или сальником, или как это называется, прокладкой. Так, смотрим. Здесь поставим расстояние. Давайте 135 мм. Хватит нам его. Щелкаем ОК. Вроде должно хватить. Опять проверяем интерференцию. У нас не понял. Так, да. От одной мы избавились. Следующая интерференция у нас, по-моему, слишком длинный винт. Здесь везде винты длинные. Ну, нам останется здесь только сделать поглубже отверстие. На это не будем пока обращать внимание. Дальше смотрим. Здесь, да, то же самое. Дальше Прокладки. прокладка и винт пересекаются между собой, так 4 штуки. И дальше пошли очень маленькие интерференции, наверное, они тоже в них ничего страшного нету, так как здесь винты и отверстия под них. Ну да, скорее всего, здесь в самом механизме интерференции нет, а она присутствует только между гайками и винтами, ну, гайками Эриксона и винтами. Но ну, вроде все отлично, валы э, вращаются, нигде ничего между механизмами не задевает. Всем спасибо за просмотр, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ссылку на скачивание этой модели я оставлю э, в описании к видео. Если кому нужно, то можете скачать бесплатно. Еще раз всем спасибо, до новых встреч.